Привет! Хочешь попробовать себя в качестве хакера, но не уверен в своих силах, да и побаиваешься закона? Теперь это не проблема. Делай это законно и получай за это деньги. После мартовской утечки данных пользователей Яндекс.Еда в июле и августе решила удвоить усилия и вознаграждение за обнаружение потенциальных уязвимостей. Как сообщили в компании, деньги можно получить за выявление кражи пользовательских данных, мошенничество с промокодами, накрутки баллов Яндекс Плюса и Фродо интересуют Любые технические способы раскрытия приватных данных пользователей и курьеров-партнеров Например, телефонных номеров, адресов, состава заказов и так далее Любые способы обхода действующих правил использования промокодов Любой технический способ получения баллов плюса без траты денег со значительным ущербом Любые способы мошенничества со стороны курьеров Списки ошибок и размеры денежных наград можно посмотреть по ссылке в описании под видео. Например, за обнаружение RCA уязвимости можно получить до полутора миллиона рублей. Раскрытие информации защищенными личными данными пользователей до 520 тысяч рублей. Обнаружение различных способов рода до 230 тысяч рублей. Не забудьте поставить лайк и оставить свой вопрос в комментариях. До встречи!